На рынке по-прежнему преобладает страх, индикатор страха и жадности показывает нам отметочку 31. Индикаторы по главной криптовалюте показывают нам нейтральную зону. За последние сутки было ликвидировано чуть более 54 тысяч трейдеров на общую сумму чуть более 90 миллионов долларов США и давайте посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций, также за последние 24 часа у нас доминируют в основном короткие позиции, но доминация небольшая 50,36%. Индекс сезона находится на отметке 47, индикатор находится в средних значениях. Обратите внимание, что доминация у нас продолжает снижаться на дневном таймфрейме. Сейчас двигаемся на уровень Fibonacci. Примерно на отметке где-то 40,55 нас сейчас удерживает этот уровень. И если мы двинемся дальше, то мы увидим следующий уровень глобального FIBA на отметке 39,15. В целом, если посмотреть на индикатор тренда, мы находимся сейчас в медвежьих настроениях. И пока здесь не закончится формирование этих настроений, индикатор по-прежнему будет двигаться вниз. И этот индексный показатель, я думаю, что в ближайшее время мы, конечно же, в любом случае будем доминировать по биткоину. На мой взгляд, доминация биткоина при любом росте. Она будет однозначна, но сейчас мы видим, что у нас идет формирование волны моментума на индикаторе Market Cypher B. И пока эта волна не закончит свое формирование, мы будем продолжать это движение. Если мы посмотрим на более младшие часы, например, на 6-часовой таймфрейм, мы также увидим, что глобально расширяется красный money flow, красный денежный поток. И пока это расширение происходит, я думаю, что мы по-прежнему будем еще находиться здесь. Но обращаю ваше внимание, что мы уже достаточно давно находимся в медвежьем настрое и, скорее всего, какой-то отскок нам в любом случае потребуется и в сопротивлении этого отскок у нас находится глобальная фиба на уровне 41-47. Для тех, кто не помнит или не знает, у нас в среду, 2 ноября, будет пресс-конференция ФОМС, на которой выступит глава Федеральной резервной системы Джером Оуэлл. И вот от его заявления обычно мы видим движение рынка. В любом случае, сейчас большинство аналитиков склоняются к тому, что ставка будет увеличена на 75 базисных пунктов, и рынок, скорее всего, будет закладывать это самое значение до того, как мы услышим выступление и заявление от главы ФРС. В прошлую неделю американские индексы провели в попытке тестирования круглой отметки. 3900 пунктов имеется в виду по S&P 500. В пятницу после мощного роста бенчмарков эта область была взята и чуть выше маячить область уже 100-дневной экспоненциальной средней скользящей. Давайте посмотрим на графике Обратите внимание, это область 3950-3975. Здесь нам подсвечивает индикатор Fibonacci, отметку 382 по локальному фибо И мы пытаемся потянуться в ту самую зону. При этом большие технологичные компании на прошлой неделе отчитались не самым лучшим образом. Также фиксация любых движений, имеется в виду пычьих настроений по данным бенчмаркам, может произойти как раз-таки после заседания, которое пройдет, начиная с завтрашнего дня 1 и выступления, как я уже сказал, главы Федеральной резервной системы 2 ноября, и данные по рынку труда 4 ноября, а также статистика по инфляции, которая будет 10 ноября. Ну и консенсус по повышению ставки до 75 базисных пунктов сейчас у большинства инвесторов. То есть до уровня 3,75-4% и этот консенсус остается актуальным на сегодняшний день. Однако экономисты Goldman Sachs прогнозируют рост ставки до 5% в самое ближайшее время. 75 базисных пунктов в ноябре, 50 базисных пунктов в декабре и по 25 базисных пунктов в феврале и марте. Также обращаю ваше внимание, что в декабре, буквально через полтора месяца, у нас будет глобальная экспирация по фьючерсным контрактам основных рынков. Это будет в преддверии 14-15 декабря начнется закладываться рынком, как правило, экспирация на понижающейся динамике. Это тоже стоит учитывать в своих трейдах. Также хотел обратить ваше внимание на интересную статью, которая мне сегодня попала. Здесь речь идет о том, что некоторые аналитики сегодня рассказали Fox News Digital о том, что они считают, есть мнение у экспертов о создании новой валюты, обеспеченной золотом совместно Россия и Китай. Также аналитики склоняются к тому, что эти данные могут подтвердиться в связи с тем, что Китай начиная с 2016 года активно скупал у Швейцарии золото, более 80 тонн было приобретено на общую сумму 4,4 миллиарда долларов США. При этом часть аналитиков также склоняются, что сразу же и активно повлиять на главную резервную валюту доллар эта новая валюта не сможет, потому что по данным SWIFT на сегодняшний день 42,6% общих операций приходится конечно же на доллар, 34% все еще на евро и 2,3% процента на китайский юань но при этом аналитики также склоняются что доллар может быть подвержен достаточно сильному давлению со стороны новой валюты поскольку китай и россия стремятся сейчас обеспечить свою экономику независимостью от любых экономических санкций при этом стоит также учитывать если кто не знает или кто не помнит о том что на последнем заседании брикс главы объявили о том что они собираются на базе брикс создать новую резервную валюту мы видим что коррекционное снижение по индексу доллара сша Прошло. Сейчас на дневном таймфрейме мы отрисовали триггерную волну, подрисовали зеленый кроссовер на индикаторе Market Cypher B. И обратите внимание, трендовый индикатор Trendscore тоже нам показывает, что мы завершаем движение и намекаем на то, что можем выходить из красной зоны медвежьих настроений. Активный зеленый денежный поток без намека на сужение говорит нам о том, что по индексу доллара США мы можем начать сейчас восстанавливаться. Я уже неоднократно говорил о том, что ближайшую зону все-таки по-прежнему ожидаю 117. Зона Сто четырнадцать, сто была взята, мы о ней говорили в прошлых с вами обзорах, и сейчас у нас первая зона это 117. Обращаю ваше внимание, что мы нарисовали вторую полноценную свечку Хейк и Нэши, и сейчас пытаемся прорваться через сетку и индикатор Market Cipher A. Если это произойдет, мы возьмем отметку 111.60, 111.70 примерно, и дальше у нас отметочка будет пунктирной трендовой паутины. Это где-то в зоне 113.25, 113.70. Также обращаю ваше внимание, один из очень хороших Обратно коррелирующих индикаторов рынка, на которые мы можем с вами обратить внимание, это, конечно, рост десятилетних казначейских облигаций Банка США. Обратите внимание, что мы тоже завершили нисходящую динамику на дневном таймфрейме и пытаемся вернуться к росту. Активный зеленый денежный поток без намека на сужение и волна цены средним взвешенным объемом. Желтая волна индикатора маркет Сайфер волна VWAP сейчас пытается толкнуться вверх. Ну и также по трендовому индикатору мы находимся все еще в зоне настроений. Да, возможно, нам потребуется какое-то коррекционное, снижение через какое-то время как вот здесь но сейчас даже вот в этой небольшой коррекции мы по трендовому индикатору не двинулись волной ни на 1 миллиметр это означает что у нас будет попытка сейчас скорее всего прорваться через отметку 4,22 и 22 процента 22 23 сотых процента если это произойдет но ну, мы конечно обратно скоррелируем по главной криптовалюте ну и переходя непосредственно к ней, мы можем с вами обратить внимание, что вот этот рост последних нескольких дней сейчас завершается, мы видим свечку Доджи на индикаторе Hakenash и свечном, сейчас нам он подсвечивается такой свечой неопределенности, нарисовали индикатором Market Cypher A, красный ромбик, говорящий о том, что мы сейчас скорее всего уйдем на коррекцию, также мы видим красный кроссовер на волне Momentum, индикатором Market Cypher B, да, красный денежный поток намекает на выход в зеленую зону, вероятность ухода туда у нас достаточно большая, но на средний взвешенный объем вивап давится вниз и пока еще волна моментума наверху и мы находимся в перегретости по индикатору тренда но обращаю ваше внимание что индикатор тренда может продолжить находиться на отметке плюс 10 здесь в максимальных значениях и волна момента может выйти в зеленую зону и после небольшой коррекции уперевшись в поддержку где-то 2400 примерно 2350 зона 2260-2400 можно так ее назвать и отсюда мы можем продолжить восходящее движение я думаю что скорее всего перед тем как рынок начнет закладывать все тот негатив который есть у нас может быть еще рост в любом случае пока не будет определенности по федеральной резервной системе я имею в виду с определением ключевой ставки рынок сейчас будет находиться вот в таком вяло текущем движении основные импульсы начнутся скорее все либо в преддверии заседания, либо уже после него. Так или иначе, рынок уже оценивает мнение большинства экспертов о том, что ставка будет поднята на 75 базисных пунктов и поэтому никакого негатива не проявляет. То есть, рынок считает, что этих данных сейчас достаточно для того, чтобы попытаться все-таки всю эту нисходящую динамику последних недель каким-либо образом отыграть. Но если мы посмотрим на 6 часов, здесь объективно видно, какой ключевой уровень нам необходимо преодолеть для того, чтобы вернуться к бычьим настроениям. И это отметка 22.823. Но если Естественно, преодолев ее, мы увидим с вами сопротивление уже пунктирной трендовой паутины, это где-то в районе 23,5. Вот зона половиной будет приемлема, если рынок посчитает для себя сейчас в большей степени голубинное настроение со стороны Федеральной резервной системы и начнет отыгрываться. Но опять-таки я бы не стал заблуждаться и считать, что биткоин вернется сейчас сразу же к росту и покорять предыдущий all-time high в 69 тысяч долларов. Торговать, конечно же, локально, я так и делаю, я торгую интрадей, не основываясь ни на какие внешние факторы, потому что основываться на них достаточно рискованно и закладываться, если мы говорим о ходле, можно уже сейчас. Большинство индикаторов сейчас нам показывают глобальную перепродность по главной криптовалюте и ваш money management может спасти вас даже от просадки на 50%, как это было в 2018 году. Когда биткоин после длительной консолидации в 6 тысяч долларов потерял ровно половину упав до отметочки 3200 по моему если я не ошибаюсь с небольшим после чего мы вернулись к новому бычьему ралли ну а всем хорошей недели с вами был гоша канал this Raid. если вы не подписаны обязательно подпишитесь поддержите канал комментарии ставьте лайки и до новых встреч